Что нужно, чтобы в России ну, помимо того, что Путин ушел, чтобы в России для возможности? есть возможность ну, для Для бизнеса. начала ну, должны прийти нормальные люди к власти. Вот. И как мы здесь по-честному опять-таки первый раз, наверное, по-честному обсудили, не факт, что это произойдет, и предпосылок-то особо и нет. Да. Но, тем не менее, в можете обратиться к россиянам, так же, как все пока мы с призывом ведется, только с россиянам э, объяснить, чего им ждать в момент, когда вы сможете вернуться, и мы все, и все эмигрантское сообщество вместе с вами вернется дальше. Россияне, а, когда-то, когда в Германии на евреев нацепили желтые звезды, за, заставляли, запрещали ходить по тротуарам, но еще можно было уехать, а, во многих семьях был спор, уезжать или нет. А сейчас нормальность, честность и нежелание встраиваться в коррумпированную систему – это как подобная звезда. И если вы не хотите встраиваться, уезжайте, делайте бизнес, строите карьеру и обучайте детей вне тоталитарного режима. Вот такое мое обращение. Я не могу не советовать, не ни рекомендовать ничего, чего не сделал сам. Я свой выбор сделал. Угу. Самолет, чемодан, Лондон. А чего и вам желаю. А для тех, кто остался там по тем или иным... Каждый картинам... выбирает да -да -да -да -да -да -да. свой путь. Но есть ли у вас картина для России будущего? Ваша моя есть, картина... картина России будущего. Мо моя, моя картина России будущего – это э, свободная страна, основанное процветание которого которое основано на миллионах частных инициатив и частных компаний где роль государства это ночной сторож я классический у меня классический либертарианский вид того как это должно быть это там Америка после того, как она ушла из Англии, где все э, делалось предпринимательными, по сути. Э, государство должно быстро и честно судить, быстро, честно и открыто судить э, и разбирать споры. Вот, по сути, это то, что оно должно делать. Знаете, что интересно, что Илья Тономарев, его картину будущего, э, он сказал, что все должно уйти в горизонтальные связи, да, то есть инициатива, вот это вот свободные проекты на горизонтальном уровне, связи людей на горизонтальном уровне, ну а роль государства практически тоже сведется к... Ну, каким-то регулированным. Он в целом процесса. за социальное государство, насколько я да. понимаю, да, за он достаточно за более большие, большие налоги и большую социальную а, поддержку. Вот, вот я хотел спросить, в чем разница позиции? Вот. Все, спасибо. Да. Я, я, я, я, я фанат минархизма, да. низких налогов, и поэтому да, вот вместо, были... Путина, вместо Путина у меня на, в, в условном кабинете. Висел портрет шейха Мухаммеда, бен Рашида Аль-Мактума, с 2000 по 2008 год в юности. Вот. В итоге в пандемию к нему и поехали, кстати, в 2021. Кстати, да. С чем оппозиция должна прийти, как возможность? Прекрасный вопрос. Это самый лучший вопрос, который вообще который там не прозвучал, который должен прозвучать. Он должен прийти с пакетом законов, которые начнут работать в тот момент, когда оппозиция придет к власти. Закон о торговле, закон о судебной системе. Вот то, чем занимается Гуриев отчасти Алексашенко. Это все должно быть сделан свод законов, который должен быть обсужден сейчас всем, кто хочет это обсуждать. Не знаю, электронно так или иначе, проголосовать или не проголосовать, обсудить, выработать, и от условного координационного совета, который был там в 2012 году, и э, который опять-таки был вместе с э, ФБК, э, э, некий документ, не, не то, что мы за все хорошее против всего плохого, а конкретно, как будет действовать, какие вот прям с реальными ставками, и с реальными распределенными ответственностями mm -hmm. вот просто реальный действующий закон. Mm -hmm. Действующий mm -hmm. закон. Это такая, да. С да. да. Это то, с чем должны прийти. Mm -hmm. а, а, yeah. а как а какое лицо, кто, кто будет это... Это не так важно. Если будет новый закон, по которому иллюстрировать, по которому разбирать, по которому судить, и будет и это будет закон новый, и который общественно или хотя бы какой-то боевой активной не боящейся частью общества одобрен, угу. то, то и будет являться основой. Да, а Мы, кого выберут, цифра. того и выберут. Да, нет, выберут консерватора и, или левака, или э, националиста. Ну, вот значит 4 года будет консерватор, левак или националист. А через 4 будет следующая возможность. И вы за 4 кг замене. Да, И за так, возвращение. Да. Итак, пока непоротое не поколение, когда непоротому поколению станет 50-55, они выберут кого надо, наконец. Вот только они выберут нормального. Для них. Да, для них мужик.